Всем привет! С вами Натролин, и это первый выпуск ⁇ Удали или Играть ⁇ До первого выпуска я взял самую неоднозначную и не всеми любимую игру ⁇ Барбарис. Сейчас мы с вами разберем, играть в эту игру или удалить. Начнем с плюсов данной игры. Бесплатность. Без не секрет, что Warface является бесплатным онлайн-шопером и на начальном этапе за на него не надо платить. Для многих это весомый плюс все могут отдать условно 500 рублей за игру, например школьникам, которые не имеет своего заработка. Разнообразие в игровом контенте. Каждый месяц выводится какое-то обновление и эти приносят что-то интересное и не даёт исключать новым и старым игрокам. Доступная и дисциплины. дисциплина. Каждый желающий уходить прямые руки и желание стать профессиональным игроком в Warface после многократных тренировок может вступить в профессиональную команду либо создать свою тренироваться После этого подать заявку на подкап. Общение в игре. В игре развиты кланы, и любой желающий может вступить или создать свой клан, найти себе новых друзей, приятелей, и благодаря этому некоторые игроки остаются в данной игре. Но на этом основные плюсы, по моему мнению, закончились. Если я что-то опустил, пишите в комментариях, я с удовольствием их прочту. А теперь давайте разберем минусы данной игры. Несерьезное отношение к тестированию обновления. К сожалению, в Warface после каждого обновления происходит лаги и баги. Например, такие как для прохождения урона, фризы, плетания из игры. И порой такие лаги происходят в течение недели, пока их не пофиксим. Сильная разница между игроками, кто донатит в игру, и кто нет. Например, для того, чтобы начать результативно участвовать на подкапе, это местные киберспортивные соревнования, вам понадобится донат на ваш игровой класс. Еще не факт, что он вам выпадет. Это и угречает. Второй пример – это получаемые варбаксы. Если сравнить человека, кто донатит на VIP, то можно понять, что у такого человека всегда будут варбаксы, и он насчет этого никогда не парится. Если человек по каким-то обстоятельствам не хочет или не может кинуть себе кредитов на новинку, то он будет ходить без варбаксов, и еле успевать чинить свое оружие, и мне кажется, разработчикам надо что-то с этим делать. Непрохождение урона. По моему мнению, это один из самых главных минусов игры. Какой год в игре присутствует эта проблема? Конечно, разработчики борются с этой проблемой, но факт остается фактом, в игре иногда не проходит урон, тем более, когда у тебя низкий пинг, и это сильно раздражает. Например, ты остался на КВ 1 на 1, стреляешь противнику в спину, кровь идет, а урона нет. Противник успевает развернуться и убивает тебя. И это не единичный случай. Донат. И для кого не секрет, что Warface это фритуплейный проект, и для того, чтобы дальше существовать, в игру вводятся коробки удачи за кредиты. И ладно бы они не влияли на баланс, но Warface строят так, чем круче у тебя пушка, тем лучше результат после прохрешедшей игры. А на этом, по моему мнению, основные минусы закончились. Если я что-то забыл упомянуть, также пишите в комментариях. Итак, подведем итоги. В Warface весьма неплохая игра, хоть и имеет свои плюсы и минусы. Играть в неё или удалить, решать вам. Ведь у всех разные вкусы, и я лишь могу посоветовать вам хотя бы попробовать поиграть в неё. И там уже решить, удалить ее или играть. Ну вот закончился первый выпуск «Удалить или играть». Если вам понравилось, то подпишись на канал, поставь лайк. Пиши приятные комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем добра и пока.